Самый страшный маньяк это Путин. Абсолютно с вами согласен. Является ли исламизация угрозой Западу и прав ли? А Андрес Брейвик, если не считать устроенное им зверство? Ну, он маньячок этот Андрес Брейвик. И кроме всего прочего как бы его действия с точки зрения криминологии очень легко рассчитать, разложить. Я не буду сейчас этим заниматься, но я вам скажу, что он для меня абсолютно как открытая книга. Вот. Никаких проблем. Да. И, а исламизация, конечно, является угрозой. Западная ну, цивилизация, она исламская, нет. Поэтому любое изменение является угрозой устоявшемуся, так сказать, укладу. С другим укладом Запад будет абсолютно другим Таким нет конечно Конечно нет Поэтому очень важно Чтобы Все могло Быть приведено к общему знаменателю Честно говоря Если бы я э, Вот Мы смогли бы отвоевать Россию Я бы не стал Поступать как на Запад Ни в коем случае ни при каких обстоятельствах, ни при каких подчеркиваниях. И когда нам говорят, там определенные люди, надо сделать все как на Западе. Мы можем сделать хорошо как на Западе, но плохо как на Западе нам делать не обязательно. У нас уже есть опыт, мы уже видели, что на Западе есть плохое. хорошее, да? То есть как Путин, видите, он сделал все плохое, что был при Совке, и все плохое взял, что, что на Западе, да, и соединил в России. А мы можем взять отовсюду все хорошее.